Okay. Приветствую тебя, это канал Технолога, мы продолжаем проходить Dying Light. Посмотри, какой вид, вид просто ляпота, там еще море дальше туда, надо сходить, посмотри. А я пока вот, собственно, пока не записывал, поиграл маленечко, Ну без тебя ничего не проходил. Не-не-не, чисто вот так вот бегал, поркурил, все дела вот это вот, развлекался, а вот ничего такого. Вот, поэтому сейчас, сейчас мы с тобой идем по очень важному делу. Зацепь, А ты японский Я неправильную штуку включил Я еще забрал эту крюк кошку Кошку крюк Крюк кошку Непонятно почему кошка крюк И нет никакого там не знаю собака штыря Или чего то типа того Так что интересно здесь Здесь мне показывают какое то задание в наличии ну ладно, показывают и показывают. Нас сейчас интересует только сюжет. Сюжет, потому что надо с ним уже доразобраться. А там посмотрим. Можешь что-нибудь серьезное придумать. Да, кстати, я еще немножко прокачал героя. Как ты заметил, мы теперь умеем делать кувырочки. Кувырки кувыркать. И все хорошо у нас с тобой. А, да, точно, я, я и забыл. Забыл я. Я забыл. Так, поп. Ага, а ты все равно успел, собака. Так, куда нам? Нам походу сюда, на балкон куда-то. Не? Может, не в это окно? Что-то там кто-то лазит с двух сторон, наверное, вот сюда. Да. А, кто-то имеет для меня это дело. Кто? Это ты? Чувак, ты какой-то бледный, не буду я с тобой общаться. Иди в бань. Так, заходим. Тарик. Тарик. Что тебе надо? У нас ничего нет, только малость еды. Нам не надо твоя еда, мы и так, ты видишь, какой я здоровый и типа, мощный. Не парься, мне Трой прислал. Трой? Слава богу. У меня нервы ни не к черту с тех пор, как я нашел этого мальчика. У него никого не осталось, а я как-то не очень умею заботиться о детях. Да я здесь не, не поэтому. Но Трой обещал кого-то прислать. Мне нужно попасть в музей. Музей? Но Трой говорила, что кто-то придет мне помочь, она пообещала. Ладно, Тарик, расскажи, как пробраться в музей, я постараюсь тебе помочь. Ага. Раис захватил музей, он убьет тебя сразу, как увидит. Значит, нашу чтобы не увидел. Трой говорил, ты был куратором, и что, если кто-то знает, как попасть в музей? А что, если кто-то знает, так это ты. Так в какой путь? У тебя есть акваланг? Нет. А, плохо. Там есть вход с дна изумрудного пруда. Но придется долго плыть под водой. Тебя вряд ли хватит дыхания. А, вряд ли не знать, что обязательно. Так что я попытаюсь. Ну, логично, да. Сейчас поныряем. Сейчас мы с тобой поныряем. Так. Ну, нашли. Что дальше? Угу. Найди подводный вход э, У изумрудного пруда. Хорошо, сейчас погоди. О, парни, у нас с вами сейчас будет это Да-да-да, он... помаши меня тут Вот этой своей историей Я хочу, чтобы ты В мэр вот от этого Ой, он упал Я не знаю, что делается Но он почему-то Так, тихо Ты шо, упыряка Серьезно, вы со мной драться собираетесь? Ну-ка, иди сюда а так, а вот так, а иди сюда, иди сюда. <с else> ну и на что ты рассчитывал, собак сутуле? Драться он тут понимаешь со мной начал. Ты можешь уже умереть, пожалуйста, спасибо. А во. Да, обращайся в общем. Чё там у тебя, как дела? Где-то ты. Я да никуда я не иду. Ты чё приболел? Да пошел в жопу. Ты мне. Никак не это самое, не мешаешь открыть чумайдан И я сейчас его открою Потому что я могу себе это Позволить, да Ага, открывай Что у нас там есть А, еще надо туда дойти, до этих Которых я сейчас только что перестрелял Хе -хе. Ты дурак что ли? Как ты это сделал? Мы же только что были с тобой С тобой только что были Ладно, у меня кошка есть Давай все, просыпайся, мужик, не сы. Не сы в карман, нормально все будет. Ага, обращайся. Если бы не ты, да, если бы не я, да, ты бы был совсем мертвый. 93 доллара, то есть ты вот так вот 93 доллара оцениваешь свою жизнь. Хорошо, я буду знать. А, ладно, тем не менее, мы двигаемся а, в подводный мир. Подводный мир изучать. Так, тихонечко, тихонечко. Опа, ля какой я поркюрист. Сейчас будем тихонько, долго плыть под музеем. Потому что нам, так сказал, какой-то рандомный чел. И который, вроде как, э, разбирается в прохождении всяких там тайных участков лучше нашего. Потому что, ну, вот так нам сказали просто. Вот и все. Чего? Там кто-то на меня сагрился? Да пошел в жопу, если он на меня сагрился. Не-не-не, пошел нахуй. Я не матерился, не матерился И не удержался Хе -хе, А я вот вас убегу Убегу наверх, видели как я от вас скрылся Скрытно скрылся Как мог, как мог Вот из вот этих вот Запрыгивай давай, не кривляйся Что-то то ли влажность, то ли что Какая-то дрянь, полный нос какой-то Да Неприятностей каких-то Так, кто тут нас ходит а Где-то тут что? -ли? Нет, не походу нет. Ну и ладно, не здесь, так не тут, неважно. Ну все, мы походу прибыли. Ай, докатился, прекрасно. По-моему, у меня получилось прям супер. Я теперь с этим прекрасным, как он там называется, умением вообще супер крутой. Так, можно как-то плыть быстрее? Давай, вот это вот как называется? Кроли мне, кролем это по-другому. Ну, короче, в размашечку. Давай, плыви, плыви, лепесток через запад на восток. Возможно, нам, можно было как-то побыстрее доплыть, я не знаю. Я не знаю, но в любом случае... А что тут? Найти подземный вход. Так вот он, вот какая-то щель, расщель в земле. Или это не вход? М -м -м. Вот, смотри, там как -как какая-то крепость. О, бочки. Подземный вход, вот он, вот он, господи, что тут плыть? Было бы желание, как говорится, плыть вообще две минуты, две минуты и одна секунда. Без проблем, все, доберемся, фонарь, о, фонарь работает, под водой, значит, водонепроницаемый, наверное, вот этот вот, от Лео Макс, который варить можно и заморозить. Так, я уже где-то рядышком, могу здесь вплыть, передыхнуть? да, все, перепрыгиваем, Оп, и плывем. Да. Фу, какая-то мерзость. Так, подожди, а кудой? Тут же на нарисован. А, во, во, во, все нормально. Все нормально, я все увидел. А то скажешь, опять слепой. Там еще что-то мне, как обычно, напишут. Так, так, так. Штаб Раисы. Ага, найдите спопособ -по -спо попасть в музей. Так, вот он. Вот тебе спопособ. Способ открыт. Без проблем. Возможно, это. А, так, Трой знала, какой музей имел в виду Райса. Изначально это была крепость, а теперь Айрейс устроила там свой штаб. Мне нужно пробраться туда, пока с Джейд ничего не случилось, пока ее не убили. Или еще того хуже. сейчас. Ща... Сейчас я вон пистолет. Я же не зря не купил пистолет и под. Да, его, видишь, какая у меня. 2,42 гига у меня. Два ядра, 2 гига, супер классный пистолет. Ага, а, ну это винтовка на самом деле, ладно. Так, найдите способ попасть. Так, а что там попадать? Он не <смех> прицелился и ебнул как в том анекдоте. <смех> Сейчас мы, собственно, так и сделаем. Ля, а тут рыбы плавают, они а при... Подожди, если здесь рыбы плавают, а трупы целые, значит, что рыбы травоядные, ну эти как. как они там называются, я не знаю. Какая-то напряжная музыка играет. Музыка напряжная. А где тут выплыть? Плыви быстрее, мужик. Мужик, плыви быстрее. Половина дыхалки осталась. Мы ж так и помереть можем. Плыви. Мужик, плыви. Да ты, господи, боже мой. Я надеюсь, уже... Сейчас нам дадут подышать? Ну, вода. Выплывай давай, Блин, бабер, выплывай, дых, дышать чем-то надо. Все нормально, все нормально. Оп, ага. Опять ныряем, опять всплываем. Да, иди в баню, слышь. Так, ныряем, всплываем, ныряем. Так, что за звук? Какие-то подозрительные звуки. <кх> Кто нас хотят? Кто нас хочет? Не, я, конечно, понимаю, что мы с тобой настолько горячие парни, что нас хотят. Все! Но, не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Никаких вот этих вот фокусов. Плыть-то мы сегодня будем быстрее или это уже все? Вот как было, так и есть. О, стул. А второго нету. Так, подожди, а чука, чё... О, смотри, стоит прям, прям стоит. Тебя нормально, мужик? О, поплыл <смех> Поплыл весь, поплыл, ладно Ладно, не буду над тобой шутить Не буду над тобой издеваться Во, все, всплываем куда-то Хорошечно Оп, схватились и попрыгали дальше Да, вот так, видишь Яма Каси Каси Яма Ага Так Чего, кого? Опять, серьезно Ну, хоть, хорошо, хоть я аптечек нацыганил так, чё, кого там? В смысле, а почему? Я же прокачал какую-то возможность бега по стенам или чё-то типа того. Так, чё? Это было самое легкое, ты же понимаешь. А, умеешь ты подбодрить, Трой. Ага, это моя работа, да-да-да. Твоя работа, твоя, как всегда. Так, да-да-да. На, всё. Ты тихо. Ой, нырнул случайно. Но я думаю, что не надо было этого делать. Ну как получилось, так получилось. О, воу. Здорово. Так вот, я попал. Ой, говнос. Что ты там слышал, собака цутулая? Я тебе сейчас слушал, ку твою отстрелю. Не-не-не, никого не было. Ага. Все? Во. Тихонечко. Где там? Ебай, скрытный, ты видел? Так, винтовочный патрон 11 штук. Ну, не зря я их насобирал, так говна за домом культуры. А, я фонарик просто включил. Ебай, ему тут что? Киркоров поет или кто? Так. А, это же музей, это типа выставка была. Все, я понял. Я думал, это Раисе тут э, Киркоров устраивает концерты. А, не, винтовку можешь себе оставить, она мне, как говорится, ненужная. Все, полетели дальше. Полетели. А, что, где-то проход есть? Перезарядка? А, ну да. В смысле? Что тут? Открыть? Ой, я не верю, ой, я не верю, что тут сейчас вот так все просто будет. Сейчас мне будут лупить по голове, возможно... Давно не виделись. Что-то раз ты украл у меня кое-что. Теперь я плачу той же монетой. Да пошел ты в жопу, я тебе сейчас... Я не торгуюсь с придурками, Рейса. Я заберу либо Джейд, либо твою единственную руку. Решай сам. Ты не в полном положении, чтобы требовать крейн Сперва тебе надо ä, напрячься и заслужить право требовать Бей его, в смысле бей его <спис> а, Мужики, вы У вас очень плохая это, аура, карма хуевая Пиздалом, в общем Да, тихо-тихонечко Да, буду бегать, буду бегать, буду бить Чтобы Ну и как тебе такое? Ну и что? И на что ты рассчитывал, собака? Все? Еще есть вопросы? Это лучшие Два твои бойцы. бойцы. Я могу целый день так махаться. Ну да, как бы. Еще? Да иди сюда, собак, сутулы. На не наверху? Слабачье просто невозможно. Ну иди сюда. Подожди, это не тот ствол. На. Принимай работу, так сказать. хе где там? Что взрывается? У меня нет граната, почему у вас они есть? Ну, где ты там? Стрелок собачий. Ну, где твой? Чё, кого? В смысле, откуда ты взялось сзади-то? Так, Я думал, она уже не взорвется никогда. Ну и где вы? Да я вас не вижу просто. А, во, вижу. На, теперь вот на одного поменьше стало, нормально. Так, где-то здесь, что ли? А, вот ты где, собака. Хе -хе. Презент мне мне не надо. Тебе оставь. Хе-хе, видишь, как я умею спрятаться. Тихонечко. Оп, и спрятались. Подлечились. Давай, давай, давай, пошел в очко. По... Че так громко стреляешь-то? Я ж тебя спалю. Я ж тебя спалю и убью. Это не тот. Угу. а, где-то вот там, походу. Вот тут? А, вот он. Давай, давай, давай. Ага, ты еще живой что ли? А нет, не живой. То просто получилось так. Так, так, так. Камон, вот ты комон. Полная жопа камонов. Бедная Джейд, ей без тебя так одиноко. Она ждет тебя. Иди возьми ее. Ты придурочный что ли? Это мы все-таки тут. Немножко другим, за другим пришли Мы не вот этим вот возьми ее, не возьми ее Не-не-не, нам это не надо Мы, у нас конкретное задание Нам конкретно надо прийти И Отстрелить башку какому-то Мудаку, который Бегает тут И не понимает, зачем его сюда Собственно вообще позвали оп набор помощи при ЧС. И не в ящике даже Ладно, так о, еще винтовка. Винтовка была полезная или абсолютный хлам, как все остальные? Абсолютное говнище. Так, что у тебя в карманах? В карманах пусто, пусто, в карманах пусто. Полный комплект. Прикольно. Ну и где вы там? Выходи, строится, епт. Так, на одного стало поменьше, на двух поменьше. Аккуратно. Аккуратно, но оперативно. Так, спасите Джей, так хочу ее спасать. Сейчас приду и развалю всю жопу. Давай, че открываем? Открываем. А, сейчас наверное с этим с большим вот этим чуваком, как его там звали, будет драка. Или может не с ним? Я не знаю. Или... но я не думаю, что мы уже прям игру прошли. Да, найди ее, Крейн. Давай, на, она не будет ждать тебя вечно. Да будет меня. Ты знаешь, какой я крутой Меня будут все ждать вечно Все, кто, кого я захочу, те все будут ждать меня вечно Так, если я сейчас спущусь Значит, начнется махать в очередной раз. Ну, аптечку у меня хватает Так что, в принципе, можно не беспокоиться по этому поводу Ну, вылезайте давайте, уже че? Че уж бояться? Вам все равно, гайки. У вас, как бы, нет шансов А если нет шансов, то зачем беспокоиться? А, вот, это дверь Ага, все, сейчас вот отсюда полезут, да? Где? выходить строится Так, давай, давай, давай. Так, тихонечко. Оп. Почему же? Что это за землетрясение сейчас было? Я что-то понять не могу. Хе -хе. Помер, дед Максим. Так, ага, еще, еще лезут. Ага, вот ты где. Все, нормально. Пожелечимся. Чего? Кого? Чего орешь? Так, ну сверху я же отстрелил этому башку Вот там еще какой-то был, что ли? А, вот он Давай не будем вот этим вот заниматься Помер, как говорится, и помер Ничего страшного Так, еще есть Ага Смы... А сбоку? Ну ладно тебе Все-все-все Все-все-все, тихонечко Тихонечко Лечимся Ага, так, так, так, стой, стой, стой Давай вот это, без вот этого вот своего Ты, ты что, еще не помер? А, не помер, все нормально Там что-то происходит или мне кажется Мне кажется, или что-то действительно произошло Так, есть алкоголь, например, в карманах Предъявите карманы к досмотру, пожалуйста Нет, у него ничего нет полезного Ага, вот сюда Ну ладно, что Так, подожди, где мы? Крюкошка Крю кошку выбирай Вы истощены А, я устал да Понятно что с тобой ну, Я истощен Кошку я использовать конечно не могу Зато прыгать я к я могу спокойно Я даже абсолютно не удивлен Эй не, не не не не Вот так не надо Не удивлюсь ни разу Так подожди Как то надо туда запрыгнуть все таки Подожди подожди да придурок, слышишь? Ой, меня убили Ладно, ладно, ну я приблизительно понял, что надо сделать Но не понял как пока что Ну тут как бы Дело техники, так сказать А, а во, вон он Его отсюда уже видно Хе. Ты что, в мэр? Серьезно? С одного выстрел? Что-то очень как-то неудобно Вот так а так будет поудобнее. Теперь вопрос, как нам доскакать до этого самого. Так, перепрыгиваем. Ага. А, там их двое, вот собаки. Так, как же ж вас туда? Вы истощены, не можете? Ага, а, так вот оно все. Чего ты придумал-то? Перепрыгиваешь этих упырей, во. Сюда запрыгнул разок, сразу хоп и все, и никаких проблем. Потом вот сюда. Яма. Не-не-не, сползай, сползай, аккуратненько. По... Пожалуйста, больше никогда такой херню не занимайся. Оп, запрыгнул. Все. Да Та что там за стрельба такая из электрических, каких-то непонятных штук у кукенций. А, вот сюда. Господи, надо было просто в другую сторону посмотреть. И... Так, опа, теперь сюда Оп, все, я на месте Оп, в смысле тут закрыто? Ну, закрыто, как говорится, не открыто Тут можно и попридумывать что-нибудь а, Тут стена, а, вот сюда Так, тихонечко, подожди, что здесь? Здесь, походу, тоже закрыто Что быть, как же делать, что же быть? Так, где этот стрелок сраный? В мэр, походу. А, во. Раз и допрыгнул. Во. Все. Ну, закрыто и закрыто. Другой путь есть в любом случае. Так. Что у нас здесь? Собираем винтовочные патроны. Ну, чё? Кого? А, спасите Джейд. Убить мутантов? Каких мутантов? Тут никого нет. Подожди, но мне тогда нужен правильный винтовкин. А, вот этих, что ли? Мужик, здоров. Ну я к вам тогда спускаюсь, чем кривляться-то. Оп. Ага. Давай, передавай привет своей родне. Там вот это вот все. Ты в мэр? Не, не умер. Так, иди сюда. Все, на одну поменьше стало нормально. Перезаряжаемся. Идут. Хи -хи. А вы на что надеялись? Так, неплохо. Вообще хорошо. За окном вот это еще этому упырю, который там развлекается со своими фейерверками, еще бы его в одно место затолкать. И вообще было бы прекрасно. Мужчина, добрый день. Как у вас, э, ваши ничего? По-моему, дал достаточно-таки плохо. А, кубейте мутантов готово. Ой, опять. Да уколел... Почему нельзя носить с собой одну инъекцию вот этой дряни? Ну, укололся и нормально сразу. Не-не-не, вот это вот. Так, сейчас мне по-любому дадут по морде. Jade? Так, ее укусили? Oh, да. Oh, you? uh, со мной cream. все хорошо. Тайхир ударил меня по голове, когда вел сюда. Дай, Дай мне минутку, just... и я буду как новенькая. Но oh, это... Сотрясение, подожди, у тебя нет такой роскоши, как минутка, Скорпион Все твое время, которое еще осталось в моих руках Спасибо, Крейн, что починил мои антенны Я слышал все ваши переговоры Как ты думаешь, я тебя вычислил, госпожа Альдемир Или доброго доктора Кемдена, как я, по-твоему, нашел? Это я здесь правлю баллы, поскольку данные зеры теперь у меня ВГМ сделает так, как велю я Значит, вы мне уже не нужны. Тагир! Тагир! Тагир, иди сюда. Сейчас. Тагир. Так, что у нас здесь? У меня достаточно много патронов. Так, подожди. Так, тихонечко. Подождите. Не... Чё? Ага. Да-да-да, давайте без вот этого вот. Почему такой? Подожди, лечись Лечись, я сказал Во, вот так нормально Вы на что собственно Надеялись и не понимают. Не-не-не, пошли в жопу Так, давай перезаряжаемся, сколько у вас там осталось Да, вот так неплохо В смысле? Где бегуны эти? Так Ага, промахнулся, да? перезаряжаемся нормально хорошо да да да не кривляйся все все готовы on, Jay, так все джейд пора на выход есть патроны у кого патронов скорее всего ни у кого нема а так а когда же я буду драться с этим oh, придурочным Jay. так джейд ты, ты ранена тебя же не укусили нет я в порядке просто... в порядке просто не дай не мне секундочку Милая Джейд далеко не в порядке, Крейн Ее укусили и заразили уже не один час назад Как благородно с ее стороны, что она это скрывает За ногу цапнули, тебе незачем было это знать Тебе снова приходится делать выбор, Крейн Твой бесценный скорпион скоро переродится Но и ты тоже Кто получит дозу антизина? У кого будет шанс вежить? Тебя решать. Да пошел ты знаешь куда. Кто получит зуб... Зо... Ну, ну, Джейд, возьми. Нет, тебе нужнее, у тебя еще действует предыдущая доза. Крэйн, обещай мне одну вещь. Когда все случится, убей меня собственноручно. Почему? Да в че началось-то? Ага, оба упоротые, понятно. Ой, да-да-да. Так и че? Ну и что начинается-то? Че, кого? Что происходит? Крейн, ты Крейн, меня слышишь? Да. Вполне себе Jay, достаточно. Are you? Are you? Джейд, Jayden. ты где? А, ага, вот проходик. Все, иду. Слушай me, меня, Крейн. Слушаю. Ты просто можешь не делать таких театральных пауз. И я, собственно, сразу все скажу. Выслушаю. Крейн, ты меня. Да ты задолбала уже. Так. Ага, дверь не та. Понятно все. У меня на часах что-то зелененькое светится. Это скорее всего значит, что я вполне себе здоровый. Здоровый, половозрелый паркурщик. Джейд, ты где? Вон, видишь? А, 0,0, Ладно, все понятно. Тогда это не очень хорошо. А, подожди, на этих нигде выход не горело, да? А там горело. Все, я понял, видишь? Я понял, как проходить этот прекрасный момент. Да ты задолбал уже. Так, тут тоже горит выход. Ага, все, давай. Это галлюцинации, да? Какого хрена, спрашиваем мы? Так, а здесь? А здесь нигде выход не горит. Так выход только там горело. Ну, значит, тогда здесь должно гореть вход. Я не знаю. Так, что? Откройте. Ну, тут, как обычно, не работает. Все, понятно. Где горит выход? Выход был там Налево, на направо пойдешь Налево придешь Че? Ага Я знаю тебе хотелось а, Меня спасти Далеко не каждый на твоем месте предложил бы Препарат другому И че сейчас паркурить будем? Серьезно? Окей Но теперь уже поздно Для меня уже поздно Окей я тебя понял Угу. Никогда на самом деле не поздно, но можно было просто не кривляться и взять, бабахнуть эту штуку э, себе, и все было бы нормально. Так, а где она? Джей, далеко, выходи. Слышь? А, по партам прыгать. Без проблем. Я, я умею, я, я умею. Он просто не захотел цепляться по какой-то причине. Да-да-да, все, я вижу, я знаю, не надо вот это мне воспитывать, вот это вот все. Все понятно и так было, господи боже мой Оп, ага, о, видишь, я же говорил, я умею а, сперва я винила тебя в смерти Амира там какого-то Да запрыгни, пожалуйста, на парту обратно, я не знаю, что ты упал с нее Ага, так Но я поняла, что было... пришло время Амира, серьезно, ты придурочная, что ли? А, просто уйти его время, пришло время его уйти, угу мне кажется, ты не права, мягко говоря Оп, запрыгиваем Так, куда дальше? Пообщаемся с призраками, с галлюцинациями Или с чем-то там еще А, вон она Ну, значит, вниз, чё? Че? че у тебя тут? Как, нормально живется? О, малые, даров, че как О, хреново все а мы все смертны, Крейн, к чему отрицать очевидное? Это просто бессмысленно. Да причем тут смертность вообще как таковая? Ты придурочная что ли? Просто лекарство нужно было принимать вовремя и носить с собой инъектор на одну пилюльку. Ну хотя вот тебе бы как бы его не хватило, а я бы свой жахнул и все были бы довольны. А мы приходим сюда в этот мир, а потом умираем. И это никак не изменить. Да, вполне себе можно. Просто, как бы, вот план мой план, с тем, чтобы у каждого была при себе доза, он идеален, а лучше парочку. Да что ты машешь по мне? Я даже тебя не заметил, придурочники. Машет и машет. Здорово, чё как? Я пришел. Эй, -э, Лесенка, вернись, Алло, куда уехала? Мы можем прожить свою жизнь так, чтобы она имела значение. Ну да, в принципе, все, наверное, к этому и стремятся, это же логично. Оставить после себя хоть что-нибудь, чтобы могло, как это сказать, обозначить твое присутствие на этой планете. Кто там, кто со мной? А жизнь мира имела значение, а теперь его нет. И Рахима жизнь имела значение, и его теперь нет. Ну нет и нет. Так, запрыгни. допрыгнул Даже если Жертвуя своей жизнью, я всего Спасу всех в Харане, значит Я тоже жила не зря Ты маленько преувеличиваешь Знаешь ли, вот это свою Так, малой, отстань Так, я сейчас не упаду Здесь, нет, не должен Так, что происходит, о, поехали Поехали, значит, самое время так, ну-то я уже до кон в конце концов до тебя дойду или когда это произойдет. О, сейчас по столбам скакать. Ага, давай повыше. Так, переполз. Прыгаем, цепляемся, ползем повыше. Чтобы все было надежно. Я родилась раньше срока, врачи были уверены, что мне не выжить. Ну. Ну а что. Так, ну и что... Но я боролась, я боролась, работала над собой и очень упорно работала. Ну, я понял. Хорошо, что дальше? Это, конечно, при... достижение. Я стала чемпионкой, стала скорпионом. Оставила след в этом мире. Ну, хорошо. О, смотри, едем вверх. Прикольно. Пришло мое время, Крейн. Меня уже не спасти, но дай мне спасти тебя. Дай мне спасти тебя. Ага. Ну давай, спасай, что. Шт... О, она обратилась. Нет, нет, нет, не заставляй меня это делать, говорит наш главный герой. Ну... О, ничего себе, прикинь, она у... Что? Нет, прости, я не хотел. Ага, одному из нас надо выжить, Кайл, помни о том, что ты мне обещал Но я в тебя из дробовика шмальну Такая драма, а выбор все равно делают за тебя Печально, Крейн Ты, ты, ты, идите сюда и убейте их как хитро, главное, что мой надежный дробовик здесь со мной хе хе Поэтому вы, собаки сутулые, будете страдать без ног. Возможно, некоторые без рук. Но страдать будете обязательно. А? Я тебя понял. Я, в принципе, здесь не особо-то и нужен. Окей. Я без комментариев. Молчу. Прям. О, началось. Походу она превратилась. Ладно, <плодиспространство> это закон природы, Крейн. Убей или убьют тебя, сожри или сожрут тебя. Ну ладно, все, Господи Боже мой, сейчас все будет. Давай, Джейд, подъем. Ага. Только не царапайся, пожалуйста, не царапайся. Да, ну прощай, Джейд. Да. Все, все, ну вот, понимаешь, что? Вот... Грустный момент, вот это вот, грустно, потому что а, у нашего главного героя, кроме того, что в голове это самое а, насрана маленечко, у него еще есть проблемы с тем, что он нафантазировал себе а, любовь с этой девушкой в будущем, возможно, а теперь он ее маленько, ну, в общем, любить он ее уже не сможет, короче, да. Хоть, хотя, ну, хотя, ну, ладно, не сможет. Где это хуила? В смысле, а почему? Ну выходи на бой, чмошник. Пошел в пизду, слышишь? Ага. Что С... тулейт? Я тебе сейчас твой тулейт, так, инвентарь. Ага. Ваш. А когда у меня их забрали, если меня никто, извините за выражение, не останавливал нигде никаким образом, собаки? Меня никто не трогал? Так, т... тяжелый топор лес... лесоруба, ага, ага, ага, угу, так, вот это, сколько урона имеет, тяжелый топор абсолютно несостоятельная вещь, скорее всего, потому что, на, получил по жопе, Ой, подожди, подожди, я тоже так умею, слышишь, собак. Ага, а вот так не хочешь? Чё? Чё ты говоришь? Не могу. Ой, подожди, извините. Ой, ничего себе ты мощный, пряка. Иди сюда. На. Слышь. Иди, получил. Еще получил, все нормально. Не-не-не, не подходи ко мне Я, как говорится, обиделась Тебе надо по пузу стрелять Ну, в смысле, не стрелять, а <свёздят> Так, на еще один Не-не маши, не маши, не маши Все нормально будет Да-да-да <свёздят> Все нормально сейчас. Я тебя сейчас порежу, собак сутулы <свёздят> На что ты рассчитывал, упыренный так, There все, ладно, уклоняемся Че? На -right. Так, подожди, подожди То есть вы что, со мной все вместе деретесь теперь? Подождите Я на такое не подписывался Вы что, хуели собаки? <coughs> вы что? Best... Пошел в жопу Я его еще пнул случайно <laughs> Так, так, так, так, не машем не, я вот с людьми очень плохо дерусь, на самом деле. Так, тихонечко. Да, хорош, заканчивай. Без аптечки, без нихуя с ним драться. Так. Ага. Так, все, уклоняемся, убегаем, пока восстановится сейчас вот эта вся история. Face me like a man, говоришь? Не-не-не, я с тобой вообще никак не собираюсь состыковываться. Так, до 35 восстанавливается. Так, убегаем. Сколько у вас метательного оружия Я обосраться просто. Так, пятеро. При... Представляешь, ты видел? Пятеро вносятся. О, о, о, тихо, Тихо-тихо-тихонечко уклоняемся и убегаемся. И не-не-не, пускай восстанавливается хп. В смысле, почему? Оп, на одного стало поменьше каким-то образом прекрасным. Давай, сейчас я вас отбегу. У вас мало здоровья, ищите продукты питания. Да где их вам, блять, найду? Так, это какой-то огромный уе. А в смысле, как ты до меня достаешь? Пошел в пизду. Так, тихо, восточный нож. Ага. Все, убегаем. Получили по жопе убегаем. Так, у вас мало. Да, да все, хорош, мне предупреждать об этом. Так, иди сюда. Почему? О, неплохо. Все, убегаем. Так, так, так, так, так, так, так, так. Иди сюда. О, неплохо. Так. Я нож-то восточный взял? Подожди. А, взял. А почему его не, не поднял? Так, ну ка подходи сюда. Так. Ага. Не, не, не. Все, пошел в жопу. Уклоняемся, убегаемся. Та -та -та. А, вот ты где. Ага. Все неплохо. Что у нас еще есть? Лови. Не-не-не. Подходи сюда, собак. Че, уклоняешься? сыж значит, да? Сышка, да страшно, как говорится. Ой. Ну ладно, ладно. Не-не-не, пошел в жопу. Я не собираюсь от твоих рук вот это вот погибать там или еще что-то такое делать. Не-не-не, пошел в сраку. Ха, придумал он, знаешь. Стоит тут. Машет своими жопами. А че, обосрался, да? Обосрался, все понятно с тобой. Не-не-не-не-не. Ага, не маши. Хе -хе, помер. Что, Дед Максим, да? Вы поглядите, вот ради чего умерла Джейд. Валяется на полу. Ага. Да не, в жопу все его засунь, ага. Умник. Рейс, наверное, уронил, когда пытался укрыться от пуль за твоей жопой. А, так тут -то только образцы тканей где... Иди в черту, Крейн. О, смотрю, кто-то тебе... Э, Как-то тебе поплохело. От таких ран ты вряд ли оправишься. Ага. Ну, значит, убей меня. Не-не, ну, конечно, надо было. Но бросить бы тебя так, чтобы ты страдал, получил по заслугам. Да? Так чего ж не бросаешь? Потому что таких, как ты, надо добивать до конца. чтобы наверняка. Хе, хе хе правильно. Правильно, абсолютно. Ну хотя не, а ну, может он потом в какую-то мутатню бы превратился Трой еще. Крэйн. Так, а, Крейн, ты жив? Ну конечно, хрен ли мне. Трой, Джей. Джейд мертва. Ну это да. О нет, мне так жаль. Мне действительно жаль. Really sorry, это не просто слова. А что случилось? Ну ничего хорошего, как видишь. Она спасла мне жизнь. Again. Снова. Умерла, спасая died, меня. Ну да, так и было. Крейн, тебе еще надо от отменить приказ министерства. министерства. Ради этого Джейд, Джейд пожертвовала собой, собой чтобы Сави ты сделал все необходимое. Умник там Ради рядом. Он придумал, как передать послание. <свеч> да, но для этого нам надо встретиться. Я передам тебе усилитель, который помог умнику прорваться сквозь блокировку. Жду тебя в безопасной зоне на полпути контейне, на которую надо будет забраться. Ладно, трой уже в пути. Чё? кого? Пошли в жопу. Я вас порублю сейчас на... Ай, э, не-не-не, слышь. О, какая-то прикольная штуковина. Иди сюда. Это что я такое сейчас поднял? Неплохо. Я не знаю, что я поднял. Но судя по вот этому чуваку, <фе> <свеч> все вещь неплохая. Так, в хране... Это что? А, это оружие Тахира. Ну, сейчас мы его как-то <кхем> улучшим. Улучшим. И это самое... Мы на серию уже на записывали. Поэтому... Оружие Тахира я улучшу за кадром, в следующей серии увидишь, там будет муах, прям булочка персичек, оружие огонь. А вот, а, тем не менее, я так подозреваю, что еще одна, максимум две серии, и мы закончим с сюжетной кампанией. А, если понравилось, лайк, подписка, вот это вот все, буду очень сильно тебе признателен, ссылки в описании, плейлист там же. До встречи в следующих сериях, удачи, пока.